Без речей молчаливо прощание, Пусть удача поможет ему. Вот уходит, мой друг, на задание, Было бы легче идти самому, Будет утро туманное раннее, И на их сумятится стай. Вот уходит твой друг на задание, ты удачи ему. Пожелай, пожелай ему точного выброса, строп, надежность и верный расчет, и стрясины болотистой выбраться, если ветер туда занесет, совершить, что задумано ранее, что на карты штабные легло, вот уходит твой друг на задание. Пожелай, чтобы ему повезло. А на завтра звонки телефонные Поздней ночью подымут тебя. И помчится машина разгонная По бульварам, которые спят. Пусть судьбы не предскажешь заранее, Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам До свидания, до свидания Мы встретимся, друг Пусть судьбы не предскажешь заранее Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам На прощание, До свидания, мы встретимся, друг